друзья вот этот осенний пейзаж хочется показать я и сам примерно в таком же чуде живу как на фотографии вот здесь у нас переславля за леском ну и будем расширять удовольствие так ой Итак редко я использую рисунок прежде чем начать картину. но в данном случае хочется сначала чуть-чуть порисовать, увидеть как бы композицию. Примерное место расположения лестницы сделаем. За лестницей у нас будут кусты. Можно их чуть поднять и тропинку таким образом удлинить. Вот. Чтобы она за вот этой перилой немножко была все-таки видна. Так. И сам домик. Так, вот этот спуск у нас Деревья будут над домом Дальний план деревьев Так, сюда, сюда Тропинка И вот эти деревья Сосна Сосна. Раз. Сосна. Два. Здесь я соблю расстояние. То есть, дом у меня пересечен сосной. То есть, там она... Прилипку в прилипку к краю дома у меня пересечен. В этом расстоянии я сместил от середины, хотя там больше смещено сюда. Но выгоднее все-таки интересные проявления рисунка сделать ближе к центру композиции. это интересное проявление рисунка. Но вот здесь мне, ну вот здесь тоже, понятное дело. А вот здесь мне не хватает на дальнем плане не хватает мне уже ели. Тут сосенки, а там будет ель. Какая-нибудь вот такая красивая. Может быть еще, может быть, еще появится ствол ели и от нее тоже будет одна ветка, допустим, мощная. Может быть. Может не быть. Все можно писать. Итак. Взял широкую кисть. Взял. Королевскую голубую. Чуть-чуть поджижу краску. Чуть-чуть. Просвет уходит как бы вот туда, за дом. Это выгодный ход. Это можно преувеличить, эту идею. Потому что все, что уходит вот по такой траектории, сразу создает пространство. Так, и облака у нас будут той же кистью, разбел охры. Наверное, разбел охры плюс королевская и плюс немножко розовиночки, чтобы и тенистая в облаках появилась. Сразу скажу, что этот цвет у нас просто такая гресца очень удобная для осеннего мотива. Это э, черный, английская красная и охра вразбили. Ну, такой разбел, чтобы получилось примерно такая грезца цвета. Охра. Плюс... Розовая, краплак розовый, лежачий к холсту кистью, оставляя чуть-чуть продрез этого цвета первобытного подкладочного. Немножко, видите, качаю кисть, чтобы она укладывала то, вот, вот по такой траектории эти мазочечки. Охра у меня, охра желтая. Thank you. Да? Угу. Пока искал кисть, обнаружил, что легкое нарушение геометрии создал. Избавляюсь от нарушения. Чтобы листья, листья положить, надо же нарушение исправить. Так. В этом случае важно не перебеливать. Даже если кажется уж прямо бело, то лучше пусть оно сдержаннее будет белизна. Чтоб не спорила белизна с белизной неба. Все-таки небо здесь самое светлое пятно. И надо умудриться удержать эту идею. Так, ну и, пожалуй, все. Чуть-чуть еще может быть дырочек здесь добавлю. Надеюсь, вам понравилось и, возможно, у вас тоже получится. Ну, есть какие-то сложности, но, конечно, такое любовное развлечение вырисовывать все это. Мы же видели, даже на промежуточном этапе было красиво. Поэтому можете не доводить до степени выписки, которую я сделал. И так будет красиво. Да, до следующей встречи.